Всем привет! В этом видео покажу, как в SolidWorks можно автоматизировать перестроение линейных массивов в детали при помощи уравнений. Для этого я сейчас начерчу новые эскизы и создам новое тело. Пусть это будет какая-нибудь прямоугольная полоса длиной 300 мм и шириной, скажем, 50, толщиной ну, 3 мм. Вот на этого детали нам нужно создать э, массив, который бы перестраивался при изменении какого-либо размера. Так, Здесь начну э, с этого края. Поставлю здесь, ну, например, 20 мм. Диаметр пусть будет 8 И здесь также поставим 10 мм. Вытянутым вырезом насквозь создадим новый элемент. Вот у нас получилось новое отверстие. Теперь это отверстие размножим произвольно массивом вдоль кромки. Например, пусть у нас будет 4 экземпляра. Итак, первая задача – это сделать равные расстояния между массивом. А расстояние от крайних элементов массива до конца детали, до торца детали, остается неизменным. Так, заходим в уравнение, здесь мы э, ставим курсор, два раза щелкаем по массиву и берем вот этот размер. Он у нас должен быть равен общей длина минус расстояние 20 мм от, края отверстия, до, от отверстия до края детали умножить на 2, так как у нас здесь с двух сторон. Все берем в скобки. И еще раз вот это вот все берем в скобки. И нам теперь нужно поделить на количество экземпляров массива минус 1. Также два раза щелкаем по массиву. Здесь лишнее удаляем. И в скобках берем 4. Да, D1, линейный массив 1, минус 1. Так, у нас все автоматически перестроилось. Очень легко проверить, правильно ли мы задали формулу. Да, здесь также 20 миллиметров. То есть теперь, сколько бы мы не меняли количество экземпляров массива, у нас всегда с правой и слева будет одинаковое расстояние. То есть это очень удобно, когда или, например, меняется деталь, или меняется количество экземпляров, и не нужно подбирать каждый раз вот это вот значение шага массива для того, чтобы справа-слева было одинаковое расстояние и детали была симметричной. Кстати, этот способ очень удобен, когда непонятно какое количество экземпляров массива будет присутствовать в детали четные или нечетные. Если четные, то было бы, если нечетные, то можно было бы нарисовать окружность в центре и размножить да, сюда или сюда массивом. Если нечетное, тогда здесь должно быть какое-то смещение. То есть данный э, способ универсален на э, любой тип количества экземпляров массива он подходит. То есть видите, массив автоматически перестраивается. Ну и э, вторая задача, соответственно, обратная. Первый э, необходимо э, отредактировать, э, подобрать. Расстояние от крайнего элемента до края детали, сохраняя при этом шаг. Давайте здесь еще нарисуем. Также какой-то эскиз. Создадим из него элемент. нас насквозь. Размножим, ну, например, на 3. И теперь нам необходимо подобрать вот это вот значение в зависимости от шага и количества экземпляров массива. Ну, здесь, собственно говоря, задача, наверное, обратная. Здесь мы будем редактировать не расстояние между экземплярами, а как раз-таки вот размер во втором эскизе. Идем также в уравнение. Здесь ставим курсор. Два раза щелкаем по элементу, выбираем 30 миллиметров. У нас будет чему равно? 300 минус, здесь, наверное, в скобках. Линейный массив 2 здесь стираем. Выбираем D1, линейный массив 2. То есть мы выбрали цифру 3 минус 1. И умножить это все на шаг, на 70 миллиметров. Здесь ставим еще одни скобки. А здесь, наверное, нужно разделить на 2. То есть, вот это все хозяйство мы делим на 2. Вот таким вот образом, да, все получилось. То есть, смотрим, здесь у нас а, получается вычисляемое значение 80 мм. Здесь мы задаем количество а, экземпляров 3 экземпляра и а, шаг между ними 70 мм. Попробуем отредактировать. Здесь поставить 4. И, как видите, у нас массив автоматически подредактировался. То есть у нас изменилось расстояние от крайнего элемента до края детали 45 мм. И сейчас померяем с этой стороны. Да, то, тоже 45 миллиметров. Попробуем изменить теперь шаг вместо 70. Давайте поставим ну, 50 миллиметров. Массив автоматически подредактировался. И здесь давайте поставим теперь не 300, а скажем 425 миллиметров. То есть оба массива сразу подредактировались. Это очень удобно, когда э, есть отверстия, которые распространяются по какому-то линейному закону, то есть да, именно использовать инструмент линейный массив. Ну, Также можно и с круговым массивом поступить, собственно говоря, если нужно какое-то расстояние от какого-то элемента или от кромки или от точки. И э, данный метод позволяет быстро и безошибочно перестраивать деталь. То есть, не нужно каждый раз заглядывать во все детали и редактировать все элементы в этих деталях. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, пишите комментарии, если что непонятно. Подписывайтесь на канал для тех, кто не подписался. Еще раз спасибо. До новых встреч.